Вот Заяся звонил тебе, короче. Не дозвонился, одна палочка всего Ешка. Пришли в избушку вот такую вот. Пацаны, короче, были здесь, но они ушли. Мы вот с дядькой пришли, ждем, может быть, придут. пусть знает, может домой. Ну, хоть бы они домой ушли, чтобы нам переночевать можно было. Две кровати всего. А они вдвоем тут были. Так что вот такие дела. Ладненько, целую, не буду батарейку садить. Сегодня убил утку. Два бобра уже добыли. Для да, Коля добыл. Я же за рулем. Ладненько все, давай. Хамакхабер. Для да, Коль, что Гагалей, ты не видать? Это ты там светила, я думал, из леса кто-то светит. У -у -у. В окно. Ну, ну. Думал, идут нахуй они уже. Где-то гоголят там. Гоголя? Гоголя. Угу. Ясно. Короче, второй день сплава. За первый день уебали бобра, бобрёнка. И бобриху. И гагаленка. Сегодня с утра мы видали бобра. Вот. Кого говорите? С бобром лучше бы не встречался Да! Одного бобра сегодня не видели Диаколе... Одного, одного мы знаем, с которым лучше бы не видеть он. Диаколе приложился, ёбнул Гоголя На камеру нихуя не заснялось Мы его мотором про... пробуксировали маленечко Это раз И два это потом мы ещё черка какого-то запиздючили ну, красиво запись. да сейчас... Так сейчас будем трапезничать Если участник, не да вышли вот в таком охуенном месте о это вчерашний гоголь о. Вот такая вот речка кому понравилось ставим класс видите есть вот такая вот речка. Охуенная травушка-муравушка. Вот. Такие вот ракурсы. Бобр всего один сегодня нам попался. Всем пока. Вот так вот в Западной Сибири селится Гоголя в Дупло. Вот видите, я вот даже не представляю, как он сюда попал, блядь, но он походу здесь вдох, и он отсюда вообще выбраться завяз, не смог. Завяз, походу дело. А посмотри, там есть яйца или есть на сижу. А, так это самец. Он, по помогал, наверное, самке. Сто помогал. Самке помогал яйцами, сижу, И застрял, сука, в дупле. Да, ну мы вот ему палочку засунули в рот, чтоб это... проверить, живой он или нет. Ну, короче, я вы вообще не потери. понял. Он, видать, вот здесь головой продал блюдо, не да. смог выдолбиться. Вот видите, понимаете, да? Да понимаю. Блять. Ой, ему вообще чуть-чуть можно было чуть-чуть. Ну, я про... много таких гнезд видал. Много? Таких гнезд много угадывал. Я их много, наверное, дергал этих гагали. Они же дуплятники, по дуплам лази. Ой, патроны не надо. Другой раз дырку заткнешь, нахуй, и вот там раз поймаешь, вытащишь заход. А вы Егерем-то давно работаете? Ой, мы. Я с трех лет уже еду. У меня батька егерем работал, я еду Ага. Ну все, подписывайтесь на канал FishermanHunter. Хунтер. 60 лет уже Егерем. 61 год егерем работал. Ходим, он полез. Выйти не можем никак.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 Собака набрал, быть. это называется утка Гоголь. Или поганка. Гоголь. Видите, у него головка зиминка. А. Да, да, да. Обитает она в северных районах. За... Ага, вот видите. Ну как-то так, Хули. Стрелял да, два раза. Да видим, Надеюсь, вот хули. эта вот хуйня да. записала это все дело. Видео с выстрелом я выложу на канал. Сверху будет вот тут вот подсказочка. Проходите, смотрите другие видосы. Давайте. А, сфоткать меня. Вот такие вот дела, ребятушки. Как-то так хули. Приплыли. Два гоголя, четыре черка.